Одноклубники всех приветствую! На обзоре у нас очередная железная собака а, с мощностью двигателя 15 лошадиных сил. А, мотор установлен зонкшен. Буксировщик здесь у нас представлен полностью в камуфляже ⁇ Охотник а, ⁇ Буксировщик уезжает к нашему одноклубнику Антону в город Пенза. Букс представлен на катковой подвеске, на мягкой, независимой. По желанию Антона был выкрашен бук... и рама тоже. Двигатель поставили профессиональной версии. Мотор марки Zongshen с кручащим моментом 26 ньютонов на метр. Чем... Что его вообще отличает от обычной пятнашки? Ну, во-первых, здесь поставлен бак уже не на 6 литров, а на 7. Также здесь идет облегченная поршневая, взаимствованная от мотора Honda. Посадочная, здесь вал 25 ровно, без дюймов. Также присутствует дополнительное отверстие на кленвалу для лучшей смазки. И гильзованный блок у данной модели. Катушка на освещение здесь стоит 9 ампер, это 108 Вт. Дополнительно была установлена механическая тормозная система. Также по желанию была установлена ЧК аварийной остановки с ремешком для запястья, тормоз с фиксатором на руле и ручки с подогревом. Рядом с ним буксировщик, который вместе отправляется, поедет он уже в город Киров, Кировская область, к нашему одноклубнику Вячеславу. Вячеслав взял на 500 гусенице, длина база полтора метра, но попросил нас установить двигатель Zonction 460 кубиков. То есть это 18,5 сил. Также был на букс установлена коробка передач, реверс редуктор, так как букс будет использоваться с модулем толкач. Толкач у нас имеет лобовое стекло. Рулевое толкача подпружинено амортизатором. По твердой дороге передвигаться будет комфортно, мягко. На толкаче были установлены ручки с подогревом двухрежимные и фара. Букс представлен на тяговых звездочках 11 на 26. Также звезду можно открутить ключом на 13 и поменять на, допустим, на более тяговую. Там на 32 зуба, на 30. То есть, такие звезды у нас есть 26, 28, 30, 32. А подвеску можно сделать как катковую, так и подпружиненные склизы. Все для этого э, присутствует. Двигатель находится на подмоторном основании. Для толкача была выведена клемма. Мама на толкаче, папа. Данный буксировщик уезжает в Киров, транспортной компании ПЭК. Букс представлен в камуфляже. рыба красненький. А здесь представлен в камуфляже mm -hmm. охотник. Всем спасибо за просмотр. Пока.